Доброго времени. Сегодня меня с утра атаковали химтрейлы. Насчитал аж 15 полос. Ну и сейчас еще летают примерно каждый час. Вот эта вот полоса старая. Я просто сместился в другой населенный пункт. Похоже, что они просто сменили химический состав этих химтрейлов. Значит, действуем следующим образом. Значит, все, что... Ну, чтобы не думать, что там находится. Все, что земное, возвращается к себе домой. В места добычи. Все, что неземное, либо химически, либо искусственно выращенное, или еще что-то, возвращается к исполнителям данной программы. Неважно, кто это. Грузчики, пилоты... Управленцы Потому что ко всем, кто связан с данной программой И неважно, Человек он гибрид Инопланетянин И тоже не важно, где он находится На Земле, в космосе В другой галактике Возвращая вовнутрь их биороботов Чтобы они сами переваривали это говно Все, оно там материализуется И пускай они за зачищают Сами за собой Все это говно по этому принципу действуем с этими химтрейлами. Просто сейчас вот там, если вдали, не видно, это старая вот висит, вот там вдали свежие, и они уже почти как реверсный след остаются. Так что с этим тоже можно спокойненько управляться. Счастья, радости, спокойствия, Русь, благодарю.